Осень 2020 года, 11 июля. Запомните, 11 июля 2020 года. И вот В осень, дорогие мои. Печаль. Но осень... На породу. Молодая девушка и уже пушал тело. Это о чем говорит, что В ту осень ранее. Уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Сейчас я вам хочу представить новую песню. Я ее, конечно, сочинил уже в начале июля. Но было такое у меня неотложные все эти были дела эти дни. Вы сами заметили, что я стал редко выходить на свой канал, потому что были дела неотложные. Песня называется «Пожелтевшие листья в июле». Факт тот, что я заметил, что в этом году уже некоторые деревья стали рано желтеть. В начале июля. Это о чем говорит? Что осень пришла очень рано. В этот раз. Весна была тоже очень ранняя. Затяжная, правда. И вот теперь осень пришла рано. Итак, к вашему вниманию, новая песня. Пожелтевший. Кое-где на лесве пробирается летом. Почему же так рано сегодня желтает листва? Может, осень решила пораньше прийти незаметно? Или лето решила сменять незаметно едва? Может быть, от жары так невольно листва пожелтела? И в начале июля назойливо солнце печет, и ко времени летом листва рано так обгорела, Но я думаю, эта жара скоро просто пройдет. Осень ранее нас не спросила, Кто пришла не в назначенный срок, желтизною листву охватила. Был зеленый стал желтый листок, Пожелтев и листья в июле, Рано лето уходит от нас, Может, кто желтизну уже судит, Этот трист желтиною подчас. Осень ранее нас не спросила, Кто пришла не в назначенный срок, Желтизную листву охватила, Был зеленый стал желтый листок, Пожелтев и листья в июле. Рано лето уходит от нас, Может, кто желтизну уже судит, Этот штрих жутисною подчаст, Все заметнее это становится все с каждым годом. На деревьях в июле ужасно желтеет листва. Почему этот баб по причине такой не основан? Кто-то осень в июле по-тихому просто пришла. Все заметь, и это становится тел с каждым годом. На деревьях в июле у ужасно желтеет листва. Почему этот факт по причине такой не основан? Кто так осень в июле по-тихому просто пришел? Осень ранее нас не спросила, кто пришла не в назначенный срок, желтизную листву охватила. Был зеленый стал жёлтый листок, Пожелтевшие листья в июле. Рано лето уходит от нас, Может, кто жёлтизну уже судит, Этот штрих под подчас. Осень ранее нас не спросила, Что пришла не в назначенный срок, Жёлтизную листву охватила, Был зеленый стал желтый листок, Пожелтевшие листья в июле. Рано лето уходит от нас, Может, кто желтизну угосудит, Этот штрих желтисною подчас. Может, кто желтизну угосудит, Этот три шелтисною подчас.